Вот, начинаем. Да, здравствуйте всем, рада всех видеть, всем доброго утра, благодарю, что вы принимаете участие. Прекрасно, народ, добавляется. здоровайте, я больше не буду отвечать на приветствия, начинаем наш процессинг. Пару минут, напомню, как у нас все происходило. Закрываем глазки или с открытыми глазами, как вам привычно. Да, входить в медитативное состояние, но э, здесь у нас не медитативное состояние, здесь у нас наоборот включение, вот и э, в основном у нас идет работа э, с, э, с мышцами и с дыханием э, сзади, то есть мышцы ануса поджали сзади, делаем вдох, поджали мышцы промежности, как при мыче спускании делать задержку дыхания и вот на задержке дыхания э делаем капсуляцию капсуляция это вот мышцы внутри ануса и промежности друг к другу и вверх и у кого-то работать вверх сначала и друг к другу и это можно сделать несколько раз на задержке дыхания держите держите держите насколько вам хватает дыхалки но не переусердствуйте потому что мы будем это минут 10 делать упражнение возможно 15 если кто-то бежит на работу или у него срочные дела или ребенок дергается и там какие-то дергает да? а, ничего страшного Просто вы запустили процесс, просто вы можете пойти заниматься своими делами, собираться на работу, а потом продолжить это в любое другое время. Проблем с этим не будет. Сделали капсуляцию, отпускаем сзади и только потом выдыхаем. Помним картинку Малюбска да, то есть в одно время запитываем все и на секунду просто чуть больше внимания, куда внимание куда энергия, да? чуть больше внимания на надпочечники. И это дает нам дополнительную энергию и антистрессовый эффект. И потом отпускаем спереди. Если при выдохе у вас а, сзади расслабляется, ой, спереди расслабляется, ничего страшного, эффект будет тот же самый, только четочку поменьше, на несколько процентов. А со временем, с опытом а, все придет. Главное нарабатывать, нарабатывать, нарабатывать. Все, милые мои, поехали. Итак, сзади, вдох. Впереди задержка дыхания, капсуляция, задерживаем и вверх и друг другу или наоборот друг другу и вверх, потянули, потянули, еще вверх, еще вверх, еще и друг другу, насколько это возможно. Слегка опущение, недержание. Кстати, у дам это часто встречается, у них это пройдет и они могут даже испытывать боль. Это говорит о том, что мышцы стали работать. И это как во время, спортивного, во время занятий в спортивном зале мышечная боль. Здесь тоже самое. Сзади отпускаем и выдыхаем во все тело моллюска. Прекрасно. Выдыхаем, спереди отпускаем. И пару восстанавливающих, поддерживающих дыхание. Сзади Вдох. Впереди, задержка дыхания, капсуляция, еще чуть-чуть друг другу, еще поджали, поджали, смотрю группу, Спереди, сзади отпускаем, выдыхаем. Впереди отпускаем, дышим. Напишите, пожалуйста, успевайте медленнее и быстрее. И задержка дыхания недолго ли? Сзади вдох. Спереди. Задержка дыхания капсуляция. По привычке я проговаривал кнопка. Кнопка дается на платной части курса. Она увеличивает эффективность этого упражнения в несколько десятков раз. Капсуляция. Капсуляция хорошая. Сзади отпускаем, выдыхаем. Спереди отпускаем, дышим. Сзади вдох. Спереди. Задержка дыхания, оцеляция. Сначала вы будете делать а, это все всем телом, и лицо, и шея. Я прошла <смех> этот момент, а потом даже на ходу будете это делать. Сзади отпускаем, выдыхаем. На секунду над почечниками, спереди отпускаем, дышим. У меня дети уехали, кошка прям ходит по углам, еще всех скучает, она очень там, социально активная. Сзади вдох. Спереди. Задержка дыхания. Капсуляция. И мы ее Капсуляция. Хорошая капсуляция. Сзади пускаем. Выдыхаем. Спереди пускаем. Дышим. Да, первое время так будет. Еще тело дрожит, когда очень много блоков в этой области. Сзади, вдох, спиди, поддержка дыхания, капсуляция, и еще чуть-чуть, и вверх, и друг к другу мышцы за внутри. Сзади отпускаем, выдыхаем. А, Людмила, смотрите, капсуляция – это когда вы сделали сзади вдох спереди, и когда на задержке дыхания вы внутри мышцы ануса и промежности друг другу соединяете и поднимаете вверх. Или а, у кого-то работает сначала вверх, потом друг к другу. И еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть – это капсуляция. А, увеличивает эффективность упражнения. Сзади вдох, спереди. So little, хорошенько Кто добавился, присоединяйтесь. Сзади отпускаем, выдыхаем. Спереди отпускаем, дышим. А теперь э э даю задание, понаблюдайте, вот у нас есть надпочечники, мы знаем, да, где они находятся, и понаблюдать энергию у вас на надпочечнике или куда-то, то есть ареал распространения больше. А вот сейчас будем делать, и понаблюдайте за ощущениями в тени. Сзади вдох, спереди, Ну-ка, ну я по привычке говорю, не обращайте внимания. несколько этапов еще вверх чуть-чуть еще вверх сзади опускаем отдыхаем спереди, спереди отпускаем, дышим, сзади вдох спереди Вдышка, дыхание, консуляция. Сзади дышим. О, вдыхаем. Спереди выпускаем, дышим. Беременным а, на какой стадии первый триместр и последний триместр лучше не делать, воздержаться? Ну, как бы, смотря как беременность проходит, ну, по ощущениям. Я бы, ну, я рискованный человек, я всегда испытываю свое тело, поэтому практики практике с ней дуюсь на спании. Так, те, кто на самом деле бегут на работу могут уже бежать, я думаю, вы зарядитесь по поводу. А, кстати, давайте сделаем последние два раза. И я вам дам продвинутое, для тех, кто пришел на эфир, кто делает домашки, вы получаете бонус, этап следующего, следующей трансляции. Поехали. Сзади вдох. Впереди, задержка дыхания, капсуляция. Хорошо капсулируем, подольше держим на несколько секунд. А теперь внимание, сейчас сзади отпустим и выдохнем во все, во внутренний объем тела. Именно внутренний объем. А, обратите внимание. Не распыляйте энергию. Ноги, голова, макушка. Голова а, занимает, а, съедает 70%. А, голова занимает, а, съедает 70% нашей биоэнергии. Вот это вот вся мешалка. Поэтому... Сейчас мы выдохнем в голову, сзади вдох, спереди, задержка дыхания, капсуляция. И теперь выдыхаем в верхнюю часть тела. Если кто-то склонен к повышению высокого давления, отслеживайте за ощущениями в голове. Если начинается гул, э, напряжение в ушах, звон, э, тогда осторожно. Тогда это упражнение не ваше. В следующий раз вы не делаете. Вы делаете только внутренний объем тела. Сзади вдох. Спереди. Задержка дыхания. Ассуляция. Хорошо, капсулируем и чуть дольше держим. Смотрю группу. Но на самом деле вот, э, э, вот только вот несколько темных пятен, у кого не очень получается, но я думаю, это просто проблемы по физиологии. У кого-то что-то удалено, по-женски, сзади отпускаем и выдыхаем верхнюю часть тела. Во внутренний объем, внимание, девочки, мальчики, во внутренний объем. И выдыхаем голову последний раз, сзади вдох, спереди. Хорошо капсулируем смотрите группу. Делайте, это, это сработает. У меня была девочка, которая три месяца ничего не чувствовала, но она прошла все три все этапа. И она говорит, ну, наверное, не мою. Я говорю, не может быть. Я говорю, это просто, этого просто не может быть. Потом она прошла несколько вечек, где мы убирали блоки, и у нее все сработало. Сзади отпускаем и выдыхаем прямо в голову. Шея и голова. Вот этот вот, вот, этот вот шар, который должен быть наполнен энергией, тот самый ним. Я думаю, у вас день сегодня пройдет великолепно. И э, еще раз, э, последний раз, сзади вдох, спереди. Вы будете искриться идеями. Просто глаза будут сверкать и блестеть, и все будут говорить, что случилось, ты влюбилась. держим держим держим и теперь балансируем да заполняем весь внутренний объем то есть вместе с ногами сзади отпускаем выдыхаем во весь внутренний объем тела именно тело внутреннее то еще он только внутри Не дети тоже пока на каникулах тоже практикуют депривацию. Сын вот лег только несколько минут назад после души. Обычно ему двух-трех часов хватает, чтобы остановиться и опять активно. Работать. 15 лет мальчишки. Мелкая тоже 10 лет. Ребят, я рекомендую просто попробовать с ней а, Ну, вот выходные там с пятницы на субботу, суббота, на воскресенье. это просто потрясающе. Ну что, милые мои, хорошего вам наисчастливейшего дня? о свершении результатов, благости, благополучия во всех ваших начинаниях сегодня. Встретимся вечером, кто, ну, кого по времени, кто хочет еще качнуться, Кто решил делать это один раз, это тоже решение прекрасное, достойное уважения, потому что вы хотя бы приняли решение это делать. Вы не сидите на диване и прожигаете свою жизнь а в каких-то страданиях все милые мои всего вам доброго я не помню как закрыть все, все.